Ваш звездный путеводитель Астрофони приветствует вас. Здравствуйте, дорогие зрители! На этой неделе в знаке Льва произойдет очень сильное полнолуние. Знак Льва относится к огненным знакам и обладает фиксированными качествами. Это знак, управляемый Солнцем. Он связан с творческой и жизненной энергией. В период полнолуния во льве может повыситься наша жизненная энергия и энтузиазм. Творческие способности и таланты также имеют отношение к знаку льва. Перед нами могут возникнуть возможности для проявления наших творческих способностей. Знак льва также ассоциируется с искусством, сценой, светской жизнью, развлечениями, любовью, романтизмом, детьми, беременностью, родами, шансами и азартными играми. Все это темы льва. В этих областях может повыситься наша мотивация, так как Юпитер находится во льве. Солнце в водолее будет образовывать оппозицию к Юпитеру. Это означает, что в это время могут повыситься наши личные желания, и время от времени мы можем вести себя эгоистично и гордо. Здесь нужно стараться соблюдать равновесие. Мы можем с легкостью идти на риск. Рискуя, следует быть очень внимательными, так как может наблюдаться впадание в чрезмерность при участии в азартных играх, играх на бирже, в материальных вопросах или во время совершения покупок. Может иметь место неоправданный чрезмерный риск. Это нужно иметь в виду. Кроме этого, мы можем встретиться с благоприятными шансами в областях, связанных с искусством, любовью и детьми. Поскольку полнолуние будет иметь контакт с Юпитером и Ураном, то на этой неделе будет возможна встреча с внезапными или неожиданными, но радостными событиями. Особенно сильное влияние могут на себе испытать фиксированные знаки – львы, водолеи, тельцы и скорпионы, родившиеся во втором декане знака. В период полнолуния могут определиться результаты дел, начатых ранее. Мы можем добиться осуществления некоторых своих намерений и желаний или достичь осознания каких-либо тем. Может повыситься уровень нашего сознания. Мы можем узнать то, чего раньше не знали. Полнолуние облегчит дальнейшее продвижение по нашему пути, дорогие зрители. Для того, чтобы узнать более подробно о том, как может повлиять на вас это полнолуние, не забудьте также просмотреть прогнозы на неделю со 2 по 8 февраля для ваших солнечного и восходящего знаков. Всего доброго! Thank you.